Ну вот, друзья мои, вот моя мамочка, кто не знает, кто знает даже, напомню, что она у меня не слышит. 50 лет уже не слышит, с 15 лет. Вот я хочу помочь ей, в первую очередь, зарабатывать здесь, чтобы она не жила на пенсию, там 10 тысяч, чтобы могла путешествовать с моей любимой папочкой. Привет, друзья! И она я не Я старалась искать работу. А у меня свои еще увлечения есть. Своих увлечений а нет. А работа будет до 5 Все. Я еще работала в рекламном агентстве. Нет. Может? Работала в рекламном агентстве. Мне обещали 20 тысяч. Документ. написали. Две недели работала. <плес> <плес> две недели две. Две недели. Работы нет. <плес> а нет. Держусь. Думышно. А куда вот запись вот, обещал день. <плес> <плес> То я думаю, <плес> он мне заплатил Я работаю в компании недвижимости. Она международная. Как приемка? Также людей привлекаем. Развиваем клиентскую сеть. Клиентскую клиентов. Правильно. Обещаю. 100%. А ты плавишь? Главное. Два человека. Кто? Два человека. Вот два человека привел. За развитие клиентской сети нам компания платит. Развитие клиентов. Клиентам. Развиваться, буршу. Компания за это платит. Я. А мне хватит. Еще. А мне ну хватит. как рекламное агентство уж получается. Это, как похоже. Агентство похоже. Чуть-чуть. Вот, вот работая в нашей компании, за один год можно заработать себе на недвижимость. <реклама> недвижимость что? <реклама> Паркировка. Ну так, недвижимость, дом. <реклама> ну, <может> быть, это <реклама> дом. <реклама> дом. <реклама> Можно за один год. То есть машину тоже недвижимостью. То есть не брать ипотеку на 25 лет, да? Потом платить, платить, платить. Попикать. Купить, платить, И потом Почему? проценты считаешь, а ты касаю карты. А потом уже что, те там говорят, первая процента. А потом уже на квартиру. Чат банки были Вот у меня у знакомых взяли квартиру в ипотеку. У них был свой бизнес. Бизнес у них свой был, денег много. Она тратила, тратила, тратила. Потом бизнес закрылся, работы нет. Платить не смогли ипотеку. И все просто отобрали квартиру. То есть мы привязаны, эта квартира не наша, а в нашей компании можно заработать. Им, потом, потом. в нашей реферальной системе есть 5 бонус накопительных программ то есть ты сама себе на квартиру копишь 5 программ Участок надо. мы начинаем самый первый за 90 долларов 90 долларов 6 тысяч рублей За шесть тысяч рублей ты вкладываешь один раз один, один раз вкладываешь эти 90 долларов только один раз ты приобретаешь сертификат который имеет юридическую силу вот настоящий документ который потом дает тебе скидку при покупке недвижимости Когда ты с программы в программу переходишь, ты также зарабатываешь. 10 тысяч, 20 тысяч, 60 тысяч можно зарабатывать. Да. Ничего продавать не нужно. Да, да. Тут работают пенсионеры 69 лет. Он не всему обучает. Ведет сейчас сам Его зовут Сталбек. А, Сталбек. Сталбек. Киргизия. Сегодня. Как? Ладно, мы сейчас придем. Он нам рассказывает, что Интересно, сколько он стал бег? Это три месяца. А, да-да-да, я В сентябре он купил. И уже 1 миллион. Но может вложить 90 долларов, можно 170, можно 800. Кто, у кого сколько а денег он больше? Есть, он сразу переходит на следующий программу. Он уже ближе а. к недвижимости. А он, сразу, он сразу 500 долларов вложил. За 3 месяца 1 миллион заработал. Просто 2 человека пригласили и все. Можно попросить? Видишь, что он грамотный. Ну, вторая сторона, четыре, четвертая. А в нашем городе тоже. Кто хочет, ну, надо молодежи уже. Кто хочет. Потом пандукать. Многих мужчин. И будут 25 дней за платить. А лучше сами деньги лет зарабатывать один раз. Первая программа стоит 6 тысяч рублей. Еще. Главное, клиенты. Приглашать, приглашать, приводить, приводить. Самая большая, какая дальше. Потенцо. вот А если я положу, приобретаю этот сертификат. 53 тысячи, а я хочу вложить, но не приглашать. Это же не инвестиционный проект. Надо работать. Здесь проценты мы не обещаем. Они а тебе не обещают. Все равно надо приглашать. Надо работать. Это работа. А вот, например, я вложу 80 долларов и буду приглашать. Я смогу как-то бы заработать. Он такой активный, он такой едет, едет, ежет, на да вот взлет. И в итоге он заработал 1 миллион рублей. Сказал сюда приедет, товарищ. Работает, надо. О, устала. А когда вы ознакомились? Когда вы с ним, да? Mm. Я сама два месяца в этой компании. Два месяца. в этой компании. Мама тоже же да? А, недавно она недавно Мама только недавно. Она сама в этой, ну как это, как называется? Компания. Компа... Это компания. А эта компания развивает клиенту детей. То есть я шесть тысяч вложила, уже тридцать четыре заработала. Она 6, Положила софта, она заработала 34 тысячи рублей. Но, но она работала, приглашала клиентов, клиентов. Вот, их также учила, ну, как работать правильно. учатся дальше, дальше развивать, развивать, как лучше. 6 тысяч и потом задаме. Получка 3 4 Еще дальше, дальше работать? работать У вас говорят, работать надо. Есть и записывать. Работает. Моя фамилия. Моя. Моя фамилия. А вот. Скорость, да, там, тысячи, да, да. Да, да, да, да. Да, да, да, да. Царь да, вам да, да, да. места, 3-4 тысячи. 34 карман что 40 тысяч на корпело, на трассе. Общие тысячи долларов заработала. Примерно. Вот Работали, а потом были... Нет, 34 в карман. купила новый телефон О, на свои деньги. А еще плюс там откопится. То есть там... Кто запер? Поматна лагерь. Поматна лагерь. Ну, это называется... Mm -hmm. работа она тоже говорит, в Минске так работают. И вышещие да. обманывают Уже Девять лет. Она, говорит, она не говорит, что вы обманываете. Я, говорит, ну, мало понимаю, поэтому меня это не интересует. <соединяющие> я, вот, я слышала, что у меня что у меня есть что у меня что у ну, это инвестиции. Чтобы кэш кэш деньги кэш. работали, это не ну, другая компания. Это кэшбэрит. А кэш. есть компания, деньги положила, а деньги сами отработали. А это нет. Это надо себе тоже работать. Главное, приводить молодежь. На куда-то приводить. Хватит. хватит. три-два человека хватит. А дальше другие должны на работу. Еще дальше, дальше, дальше. Все? Мама говорит, я считаю, что эта компания а -а -а. выгодная. Вот. вот чем ипотеку платить, платить, платить. А у меня работы нету. А надо платить. Одна поколена. Не платила деньги. Видно. Все, партнеры отобрали. А куда опять? Да. Итак, искать. Вот, говорит, кого желание У кого говорит общение? Очень хорошо, а так. Может, вопросы какие есть? Вопросов нету? Вопросы? Нет. Вот поддерживает глория. Еще говорит, да вас я читала про монолей. Я, говорит, уже сколько погорела, говорит. Я поставила себе точку и все. Альфина ей посоветовала, говорит, что ты мучаешься из-за своих, я вспомнила. Монолит. Да, карта работает золотая корона». Вот она, говорит, ее подруга, говорит, она выиграла. Это же это не игра, же. Это, это, это, это точно говорит. А я когда не обратила внимания, не придала этому значению, прошло много лет, и ее знакомая, да. ну, по нашим понятиям, это, это очень похоже, сталбек. Да. Мужчина, здесь, здесь. Почему мы же утром были, были, были. А как она? Он говорит, очень богатая. А он сам тупил в сентябре. Та три А почему? Да, да. А он дома у тебя. Я против, ты иди. Да, он. Мы тут, тетя Роза, мы тут работаем командой, помогаем. У меня 8, 2 человека, 3, 4, 5, я своему не живу. Помогая людьми, она. А еще, кого она привела, она им помогает. Кто, все, учит, учит, учит, чтобы. Вот. Она говорит, она такая, она может работать. Нет? Это очень трудно мне говорит, вот она говорит я долларов 6 тысяч и 3 за два месяца глухие а у них женщина у тебя 9 лет она... я видео, видео отправлю она глухая? Мне а слышишь? Ну на а они говорят, вот между слышащими и глухими понятия, а друг ходимой сталберг как миллион вот например, да о, выиграл ну, Вы, как, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, второй этап. Штут в руки. Получается, надо еще молодежь пригласить, поговорить. Надо в себя верить. В да. себя да. верить надо. Работать? Самое главное, эти деньги нужны. Надо работать. А как это, это так? Это надо относиться к работе. Да. Да, да. да, да. Ага. А ты? Ну, как квартиру есть? Так, что и та, есть? Машины есть, а у кого ипотека, партия, дети растут, нет, так платят в Детки, праздники, А я, а, это, а я, а мне ничего не надо. Как не надо? А путешествовать? Дубай, дубай, вот, вот, вот. Да? Очень... Мусовка. Очень... Очень... Очень... Очень... Очень... Это просто она размышляет. Почему? Зачем вам нужны деньги? Ответьте мне, пожалуйста. Детям помогать самой хорошо жить. А, говорят, деньги нужны, чтобы хорошо жить, хорошо кушать, хорошо отдыхаться, хорошо отдыхать. Так. Да. У нас мышление бедного. Мышление бедного нужно. Нужно. Поэтому я работаю. Потому что одна женщина очень много Почему? я никакая, рассказываю, мурашки но как сказала, это ушло, например, 15 лет. Это 15 лет, чтобы закрыла кредит в 60. Она говорит, ну так брала сколько, а там вот, все-таки да, шичуся. И она отыкала ей. Там, там, там. Я отыкала Куда едет, на В mm. поезде. Mm. Так получается. Такая шесть. А есть не шесть неудобно. Ну, Ой, надоела. Mm. Mm. Она. Mm. И человек. Mm. круглый mm. Другой человек. Спокойно. Она mm. mm. mm. Закрыла. Закрыла. И сейчас продолжает еще. А сколько лет он сразу? Но она говорит, не бодро. Давно деньги не брала, ей было 40 лет. Ну, 15, еще плюс 5. Может быть, ей сейчас 60. Я тоже не буду. Я такой человек. Пускаю. я ей говорю, вот я ей сегодня расскажу про монолит. Это ей не надо, ей надо. Но ну, мы ей так помогаем, монолит, ну, по питание, все. Но таких денег Никак. Это сколько надо? Ждать, пока пусть на балке Вот. А это пример. Вот бег. Пример. 34. Ну, это неплохо. Вом, это Ну, я рассказала. Ага. Ну, это... Там это немножко... Подсохи или нет, как мой сын говорил. Сити Латвия. Сити Латвия. Сын. Я сама работала в такой компании. Вести тысяч. Шиза. Франшиза. Франшиза. Франшиза. Франшиза. правильно, правильно. деньги есть. Вот 10 тысяч. Откуда? Я 10 тысяч. Откуда? Кэши тяжело. Да, да, Я сама, я магазин подключала, что они давали кэшбэк. Я сама работала. Ушла. Вот смотрите. Я ушла ушла не ушла uh -huh. ушла uh -huh. вот смотрите все видят магазин кэшбэк вообще кэшбэк кэшбэк ну там карту и деньги например там минимальная по 500 да? я кафе я поела карту, а там поела, например, я вам скажу, 100, 100 рублей. А там сам телефон, банк работает. Возвращают 10%. Обратно, обратно. Магазин меха тоже, а там видно, телефон, кэшбек 3%, кэшбэк 5%, кафе 5%. Алиш, 10%. Сейчас думаю, телевизор тоже конечно, Но я еще пока думаю, думаю, дочь, дочь вот ты экономишь деньги, вложить и ходить. Многие даже едут отдыхать, они тоже экономят. Например, он купил. а отдыхать, поехать, все. Так, правильно? Ну, это, это же надо развивать, это 10 тысяч, это... много ну, вот, работать, ну, вот, компания, сидеть, сидеть, не надо работать, работать, надо рассказывать, рассказывать, рассказывать, рассказывать, все, так, работаем. Опять, надо много об этом говорить. Это ее работа. Я свои 6 тысяч за две недели обратно получилась, помиться и попозже. Да, 6 тысяч обратно поработала. А сейчас дальше, дальше надо работать, работать, работать. Вот, например, у вас такая программа была первая. Вы можете перейти на другой курс, надо побольше где. Работа на деньги, да. Но да. да. накапливают, а остальная у нас в кармане. А -а -а. Есть накопительная часть. А -а -а. Первая программа. Всего пять программ. Самая последняя, пятая программа большая. Паубер сразу по 500 долларов. Смелый. А я что смотрю. Вот так. Очень трудно. Надо посмотреть на других. О. уже тогда уже уверенно можно. А эта компания монолит уже 20 лет. Другие квето тут, Кербере, много, много, много. А сейчас прого. Но, а вообще-то, да, кто основатель? Просто мне интересно. Откуда он основатель? Это вообще Северный Кипр, это, там у нас останется. Можете на берегу моря недвижимость получить. Если недвижимость не нужна, 5 миллионов забирает деньгами. Зарегистрирована. Реферальная система. А компания сама Монолит, она уже давно, уже, да? то есть Монолит 20 лет, а неумилением, которое продвигает ее с 11 -го года, уже регистрирована. Неумилением ей прилипает клиент. Официально, да, да, да. А он сама откуда просится? Да, они сейчас смотрят. Тоже не пишут? Вы хоть... Я немножко... Отправлю вам. Я. Yeah.